Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня мое видео будет о поинтсетии. Наконец-то до нее дошло время ее обрезать. Я, конечно, ее подзапустила. Ее надо было ранней весной, то есть, ну хотя бы апреле, ее нужно было обрезать. Но у нее были цветные прицветники. А сейчас, видите, идет бурный рост. Вот здесь вот остались еще красные листочки, да, у нее. Ну, как бы небольшие, но все равно. И вот, видите, у нее уже Тут и зимовка у нее, и все на свете, и она у меня усеет. То есть у нее, в принципе, видите, желтый лист пошел. Это говорит о том, что по я должна была уже произойти здесь обрезка, чтобы у нее вот этот новый рост пошел, а то у меня, видите, как получилось, у нее там красные листья, и уже такой рост пошел. Ну ничего страшного, она очень быстро набирает зеленую массу, и как раз ей хватит еще и в сентябре заложить цветочные почки. Ну, кто еще не знаком с этим растением, это тропическое растение, это из семейства малочаевых, то есть очень красивое. еще и называют рождественская звезда, потому что у нее она выпускает цветные прицветники, Красные, белые, желтые, розовые, то есть там множество вот этих окрасов именно а, на Рождество. И поэтому ее еще называют Рождественская звезда. Мои плансети, как вы видите, у меня она очень большая. Она у меня уже живет 6 лет. То есть я ее покупала совсем вот такую маленькую и вот вырастила вот до такого состояния. И каждый год я ей делаю кардинальную обрезку. Я ее очень хорошо обрезаю. сегодня вот при вас это сделаю. Ну вот у меня уже, видите, какой ствол. Целое дерево. Ну, начну я ее. То есть у нее вот везде, везде просыпаются почки. То есть я вот ее прям вот так вот режу. Вот такие большие ветки. Вот видите, сколько приходится сейчас срезать из-за того, что не вовремя было... И она довольно-таки быстро-быстро вообще наращивает. достаточно сухая поэтому она не выпускает вот этот белый млечный сок ее Ну, вот здесь вот примерно оставляю вот так вот две почки, две-три. И вот это вот с цветочком здесь, ну имеется в виду с цветными предцветниками, это я буду все убирать. Ее вообще ну, вот так уберу. Там тоже длинная, тоже все убираю. Ну вот такой вот компактный кустик получился. Она довольно-таки быстро сейчас обрастет. Через две недели она уже, в принципе, будет зеленая. Вот видите, сколько у нее веток она нарастила. Вот это все пришло срезать, потому что это уже никакой красоты, ничего не будет. И немного по уходу вам расскажу за плансетией. Ну, это просто вот мой личный опыт. Поливаю я по сетью. вот главное самое тоже еще и полив. Вот у нее вот сейчас вот она просто сухая, здесь конечно же у меня в этом вазоне у нее одни-то корешочки уже остались, но это хорошо очень для цветения, потому что корневая система уже разрослась и она сейчас вот начинает зеленые побеги будет наращивать и закладывать ту же цветочные почки. Да, про полив. Я ее подсушиваю и потом обильно поливаю. То есть это из семейства молочаевых, вот его не нужно это растение заливать. Его лучше подсушить, пусть он просохнет даже полностью, ничего с ней не случится. И потом она обильно напивается, и то есть вот, вот таким образом я ее поливаю. Она предпочитает, конечно, светлое место, и чтобы на нее даже попадало солнышко. Она это любит, но не яркое солнце, потому что она очень листья такие, знаете, нежные и может их обжечь, если даже еще резко вынести на солнце, конечно, ее нужно обжечь. Удобрять пуансетии нужно с весны до осени, конечно, обязательно, для цветущих растений. И она, конечно, очень хорошо и укореняется, у меня просто от нее... Есть черенок. Вот такой вот. Я его сейчас тоже, кстати, обрежу. Это выращенный из нее. Вот здесь два черенка вместе посажены в один горшочек. Здесь, вот, конечно, для черенкования очень много материала. Ее она укореняется, даже, знаете, просто водичку вот ставишь. Вот такие да, веточки. Ну, можно здесь листочки немножко убрать, можно не убрать. Она просто лишнее сама скинет. И она очень хорошо в воде укореняется. Или в Но Я укореняла ее в воде. Здесь, конечно, материала очень много для укоренения. Может быть, я что-то и поставлю немного в водичку. Потому что растение очень нарядное, очень красивое. Она даже, когда не цветет, у нее вот эта листва зеленая, очень декоративно смотрится. Ну, а когда она выпускает цветные пресветники, это вообще, конечно, красота. И что еще для пуансетти важно, для закладывания цветочных почек, то есть в сентябре, например, в сентябре, ей нужно сократить цветовой день. То есть, чтобы вот она на свету стояла примерно 6 часов, а потом ее, я ее уносила просто... Допустим, в комнату, где я свет не включаю, ну вот куда-то убрать ее, в кладовку, я не знаю, у кого есть. Если у кого-то нет такого да, помещения, то можно ее накрыть пакетом. Вот просто в 6 часов вечера на открытие пусть она до утра стоит, а утром, когда вы просыпаетесь, этот пакет снимаете, или колпак можно сшить. И в этот период она, конечно, закладывает эти цветочные почки. И вот эту процедуру я делаю ей месяц. И после этого она у меня выпускает вот эти цветные прицветники. И вот я хочу сейчас сделать обрезку. Просто посмотрю как. Ну, наверное, вот так вот по три оставлю. Не буду коротко сильно ее обрезать. А вот так что у нее и там уже, вот видите, молодой рост уже пошел. красоточки нравится мне тоже это растение. И у меня вот еще белая есть, по Видите, тоже уже выросла. Сейчас тоже обрежу ее. Она прям вообще длинненькая. Здесь мне, конечно, хочется ее прям покороче обстричь или уже оставить Ну вот у нее вот здесь вот почки вот они пойдут можно в принципе ну, вот. белую конечно я поставлю на укоренение чтобы ее было побольше ну отрезать вот так вот эту вот я укореню обязательно Маленькая, из кусочек. Она у меня немножко вот подсохнет. Я их тоже, она подсушенная, млечный сок не, не выделяет. Ну я немножко дам ей подсохнуть и поставлю ее в водичку. Конечно, после этой процедуры все нужно обработать, потому что вот эти вот молодые здесь, конечно, вот соку то достаточно пошло. Ну вот я еще думаю, все-таки вот еще над этим вот экземпляром. Хотелось бы, конечно, вот, наверное, ей дам отдых. Я ей, наверное, обрежу все-таки листья. Чтобы у нее пошли боковые почки. Уберу все старые листья ей. То есть пусть она отдохнет. И у нее везде вот здесь вот появится новый рост. Ну вот, сделала стрижку своим плансетием. <свят> вот так они сейчас выглядят. Ну, я через две недели они изменятся. Конечно, белую здесь я обстригла. Но я просто хочу, чтобы у нее вот здесь побеги какие-то были. Чтобы такой был, пушистый был. А то она у меня такая длинная росла. <свят> сейчас я их сношу в душ. Просто они очень сухие. Ну, через часики они сейчас вот затянутся, весь рамочки, и я их сношу в душ. И через некоторое время я сниму видео и покажу, какие они у меня стали. Увидимся в следующем видео.